Я приветствую всех своих единомышленников, нумизматов, коллекционеров, банистов также. Да, вот уже где-то седьмой год подряд, наверное, поздравляю своих нумизматов, подписчиков и так далее. Немножко эпично, что я вот прям на Красной площади возле Мавзоле. Сегодня 31 декабря 2021 года. Этот год заканчивается сегодня. Буквально через пару часов я смонтирую видео и по понятным причинам буду уже очень сильно занят. Ну, то есть работа, праздник, потом сон. Поэтому немножко заранее сделаю за полдня. Я желаю в этом году, чтобы сбылись ваши финансовые планы. Потому что я тоже планирую что-то планирую из финансов. Какую-то какую финансовую стратегию тоже планирую. Этот год был но не то, чтобы сказать сильно плохим, да, был плохим, но, но, но не все было плохое. Если сказать, что плохим, то мы как бы перечеркиваем все хорошее, что было в нынешнем двадцать первом году. Кое-что было, конечно. В следующем году планируется также стагнация, я полагаю, в нумизматике нет смысла покупать, чтобы продать в ближайшее время. Есть смысл только накапливать по возможности монеты и так далее. Эксперты говорят, ученые, 4 года будет длиться пандемия. Поэтому, если прошло года 2, года 2, то следующий год, третий, надеюсь, будет затухающим в плане пандемии, поскольку наверняка выйдет уже назальная вакцина. Спрей. Именно спрей. Вот. В общем, друзья, все. Сейчас часы. Сейчас вы видите заставочку, часы. Вон. Спасская башня. Вон она. Сейчас часы. В ближайшее время пробьют без пяти 12 ночи. И вы увидите также параллельно с этим видео выступление президента. Все удачи, ребята. Я всех поздравляю. Всем пока и с Новым, с Новым годом.